Самолет CGS New сертифицируют без российских двигателей. В Иркуте готовы рассматривать установку на CGS New двигателей по d 8 если будет такой запрос. Новая модификация регионального самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем, CGS New будет сертифицирована без новых российских двигателей по d 8 Рассказал главный конструктор этой программы корпорации Иркут Кирилл Кузнецов на прошедшем на прошлой неделе форуме инфраструктуры гражданской авиации НАИС-2022. NICE мы ведем эту разработку самолета, опираясь на двигатель сам 146 В таком виде мы подали заявку на главное изменение типовой конструкции, заявил он. По словам Кузнецова, выкатка опытного самолета CGS New и его сертификация также должны пройти в 2023 году. Новая модификация получит по документам официальное обозначение RJ-95 New 100. В Иркуте готовы рассматривать установку на CGS New двигателей PD-8, если будет такой запрос, — объяснил главный конструктор. Разработка нового авиационного двигателя PD-8 с тягой, аналогичный российско-французскому САМ-146, 8 тонн, ведется дочерним предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации, Рыбинским от Сатурн. Это же предприятие производит вентилятор и турбину низкого давления для САМ-146, который используется на нынешних модификациях самолетов САДЖЕС-100. Газогенератор этого двигателя. Включая компрессор высокого давления, камеру сгорания и турбину высокого давления, поставляет французская компания Safran. Окончательной сборкой моторов занимается совместное предприятие этих производителей, PowerJet, также расположенная в Рыбинске. Испытания газогенератора для ПД-8 начались летом 2021 года. В начале февраля ВАД сообщили о начале сертификационных испытаний газогенератора, на стенде для него были сымитированы условия, характерные для работы двигателя на высоте до 12 километров, По словам первого заместителя генерального директора газкорпорации Ростех, куда входит АД, Владимира Артякова, Первые запуски опытного двигателя pd 8 намечены на март текущего года. На встрече с председателем правительства Михаилом Мишестином в начале января этого года глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что планируется завершить сертификацию двигателя в 2023 году, а устанавливать его на Support 10 в 2024 году. Разработка Suggest New стартовала в 2019 году. По контракту с Минпромторгом, на создание новой модификации Иркута на 2020-2022 года выделено 30,4 миллиарда рублей. Как объяснил генеральный конструктор самолета, целью программы было создать модель с максимальным использованием оборудования российского производства, чтобы удовлетворить нужды заказчиков, для которых это крайне важно по тем или иным причинам. По словам Кузнецова, в САДЖЕ с не осталось американских компонентов, а общая доля иностранных комплектующих, без учета российско-французских двигателей, ниже 10%. Такой подход прямо противоположен изначальным задачам программы САПАРДЖЕТ-100, которая являлась символом интеграции России в мировую авиастроительную индустрию в начале 2000-х. Новый самолет тогда стал первой российской авиационной разработкой, которая смогла привлечь ведущих мировых поставщиков. Нынешние самолеты Сэджэс-100 используют следующие американские подсистемы. Вспомогательную силовую установку от Honeywell, гидравлическую систему от Parker Aerospace, колеса и тормоза от Goodrich, электрооборудование от Hamilton Sunstrand и кресла и комплектующие для пассажирского салона от Collins Aerospace бывшая B и e. Aero Space. Кузнецов также рассказал, что разработчик серьезно модернизировали кабину экипажа на Suggest New. От классических пяти небольших экранов перешли на широкоформатный дисплей, аналогичный применяемым в программе MS-21, объяснил он. На базовые модели Superjet 100 авианику для кабины поставляет французская компания Talos. Главный конструктор не уточнил, какие российские производители будут поставлять новые системы для самолета, но объяснил, что конструкторская документация для них уже разработана и первые образцы этого оборудования поступают на производственную площадку, где собирается прототип CGS New. При этом он уточнил, что архитектура борта самолета не изменилась, а новое российское оборудование встанет на замену импортного при тех же характеристиках. Характеристики самолета мы улучшаем в той части, которая необходима по результатам эксплуатации, отметил Кузнецов. По его словам, в результате доработок максимальный посадочный вес самолета вырос с 41 до 42 тонн. Особлевидные а законцевки крыла, которые на нынешних SupportJet 100 предлагаются в качестве опции, были включены в список стандартного оборудования. В 2021 году корпорация «Иркут» поставила заказчикам 28 самолетов «Саппарджет-100». Агентство ТАСС процитировало слова советника генерального директора по гражданской авиации ОАК, куда входит «Иркут», Валерия Акулова, который заявил на «Найс-2022», NICE что в этом году авиастроительная корпорация планирует поставить 32 самолета этого типа. Согласно ранее объявленным планам, 12 таких машин рассчитывает получить подконтрольная ОАК авиакомпания Red Wings, еще 11 авиакомпания Россия. Самолеты этого типа могут также получить Азимут и Аврора. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.